Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Представляю вашему вниманию бой в своем исполнении На немецком линкоре пятого уровня Кеник. Карта, карта, по-моему, Соломоновы Острова Да, ну такая карта, которая встречается у нас только в Песочнице Шестые уровни уже сюда, по-моему, не попадают Максимально только пятые Ну чем мне вот в плане, да, аспект в кораблях нравится больше, чем... А в танках это то, что даже на пятом уровне здесь можно показывать отличные результаты, набивать урона столько же, сколько на десятках. Зал по эсминцу. Ну, при любой возможности всегда, пусть урона нанесешь, конечно же, меньше, но все-таки пытаться настреливать по эсминцам, если есть возможность, потому что они все-таки представляют наибольшую опасность для линкора. Еще и ПМК начинает работать. Вообще, блин, в, нынешний, в нынешнее время, считаю вот эту вот ветку... Ну, теперь у нас две ветки немецких линкоров. Одними из лучших, наверное, кораблей у нас в игре. Если, конечно, правильно играть. Вот, там, 3000 урона с небольшим наковырял. Неудачный залп, опять же, по революции. еще там... Одно какое-то непонятное пробитие. Вот уже посерьезнее тысяч урона. Здесь на левом фланге целых 5 сразу противников скопилось. Союзные линкоры особо вперед не идут. Противники тоже здесь как-то в уголок зажаты. Ну, они сами выбрали эту так. После середины боя здесь пойдет Действительно настоящий накал страстей Ну Все интересное будет дальше Пока что, так сказать, идет только разогрев Еще одна попытка поразить Октябрьскую революцию вывести орудие из строя Ну там их целых Двенадцать 12 ну, уже 20 с небольшим тысяч удалось наковырять у нас минус два крейсер у противника потерян пока что только один из вот здесь я думал что сейчас сейчас должен быть фраг Ну но... Куда бы там. Один сквозняк, один рикошет, все остальные снаряды летят мимо. Ну, чем ниже уровень корабля, тем обычно хуже у него точность. Особенно это сильно заметно по линкорам. Ну, на то и рассчитано. Это, наверное, чтобы увеличить живучесть крейсеров на низких уровнях. У нас минус еще один союзник. Счет становится уже 3-1 в пользу противника. 4-1. Вот здесь уже я начал думать, что бой уже проигран, так сказать. Но обычно в такой ситуации стараешься, ну а что еще можно сделать? Нет, не надо лететь вперед, сломя голову, как иногда тоже частенько совершал такую ошибку. Особенно, когда идет э, бой не с двумя базами, да, где надо захватывать точки. Там начинаешь на линкоре, к примеру, по очкам проигрываешь, лететь, захватывать точку, в итоге... В итоге результат обычно один. Ты по-быстрому отправляешься в порт. Поэтому в таких ситуациях, даже если понятно, что команда уже, так сказать, проигрывает, ну и вы вместе с этой командой, да, не будем разделять, да, сами обратите, счет уже 5-2. То есть если вы проигрываете, надо стараться... Но носить как можно больше урона. Все, что еще остается делать в этой ситуации. Здесь видно, что Киров пошел на Конго в торпедную атаку. Я не знаю, почему он до сих пор живой. А да, здесь 4 линкора. Но ну, сами видите, я по нему стреляю. Там Один-два залпа. Не удалось нанести какого-то вменяемого урона. Ну и здесь счет уже становится 5-3. Поехали и опять ничего серьезного. Два сквозняка, одно там пробитие небольшое, насколько там не знаю тысяч, не больше двух, наверное. Вот так потихоньку иногда бывает вот, да, На линкоре стреляешь, стреляешь Ничего не получается Весь урон идет чисто от Каких-то там сквозняков или Несерьезных пробитий Ну как несерьезных Пробиваешь какие-то надстройки Урон тоже не сказать, что минимальный Минимальный Это у нас 10% от э, Максимального урона Снаряда Ну там какие-нибудь 2000, 1500 тысячи. Сейчас, по-моему, будет еще минус один линкор. Петр Великий. Опять не удается добрать Октябрьскую революцию. полетать там какое-то непробитие. Ну ничего, еще все впереди. Хотя уже прошло почти половина боя. Самое интересное скоро начнется. Когда такая ситуация, казалось бы, что все потеряно, но... оказалось что нет на пять там два сквозняка. Вот здесь так хорошо Петр подставляет борт минус еще что один союзник получила преимущество. ну сейчас немного да получше чем просто сквозняки. два пробития на пять тысяч урона то есть по две с тысяч наносит один снаряд вот здесь честно я уже пытался стрелять по махе но если видно прицел на нее переключен но они здесь так Дружно. Притерлись друг к другу. И при этом ни один снаряд в цель не выпадает. переключаясь опять на Петра. Здесь другой Петр пошел вперед, начинает ПМК работать. Вот нет, нет. После того, как капнули ПМК, вот, вот, мысль, кстати, вспомнил. У меня такое бывает. Начинаю озвучивать какую-то мысль, потом отвлекаюсь. Неудачно здесь Петр на десяточку меня пробивает. Я хотел, когда начал говорить, что я считаю эту ветку... Нескольких линкоров Одно из лучших в игре Это особенно после того, когда произошло Вот это изменение с капитанами То есть ПМК стала работать э, Ну не с капитаном, да У нас увеличили среднюю дальность ПМК На всех уровнях получается и, и вот на пятом уже ПМК Можно в некоторых ситуациях неплохо набивать там Ну 20, даже 30 тысяч урона за бой Не лишний. Главный калибр Играется в основном, ну не в основном А 99% И 9 На ББшках, фугасы Это наша БМК Вот как раз фугасами удается И пожары делать Вот Казалось бы, что все, пора мне в порт Остается уже каких-то 80 тысяч Прочности, по мне настреливают Два Петра А Маха я не вижу, куда настреливает А по-моему второй Петр даже стреляет не по мне Я все никак не, не, не могу его добрать и вот этими вот выстрелами 72 тысячи урона уже кое-как удалось наковырять. Это практически одними сквозняками и непонятными вот такими бронепробитиями на тысячу вот. три. Вот тут, казалось бы, все. Порт заходит с борта Петр, но повезло. Орудия у него были на КД. Здесь теперь кто вперед довернет. У меня всего 80 прочностей. Дается его поджечь, он меня поджигает. Здесь уже, ну, пожар терпеть я не стал. Приходится использовать ремку. Здесь вовремя, прям я начал отворачивать в другую сторону, иначе бы это все. Ну, может, отчасти, конечно, и повезло. Успеваю использовать еще и ремонтную команду. Наконец-то полетели нормальные какие-то цифры. Наконец-то одна цитаделька, вторая цитаделька. Урон переваливает за 100 тысяч. Нас остается четверо против, ну, пятерых. Да? Не успел озвучить, было шестеро противников. Амаха-амаха теперь по мне кидает, чтобы добрать меня успеть. У меня еще целая минута до ремонтной команды. Зарабатываю медальку. Поддержка, вот оно, вот оно, еще одна цитадель. И уже остаемся втроем против четверых. В запасе шесть единиц прочности. А у противника еще целых четыре линкора. Торпеды за кормой. Здесь получается два линкора на левом фланге, два линкора на правом. Хотя, не, революция сейчас уйдет, она пойдет по центру. Ну, это я уже знаю, да, этого-то я этого не знал во время боя. Ну, сейчас главная проблема это два линкора, приближающиеся с правой стороны. Ну, здесь бы хорошо. Да, более координированные действия такие. Хотя я предпочитаю в бою не общаться, чат у меня выключен. Потому что, мало ли, частенько встречаются неадекватные люди. И дабы не портить себе настроение, я предпочитаю чат выключать. Использую ремонтную команду. В такой ситуации надо работать по фокусу. да, Видно, у какого противника меньше прочности. Пофигу, что удобно, неудобно в него стрелять. Надо стараться все вместе побыстрее, так сказать, сокращать количество вражеских стволов. Вот здесь нормально. Втроем мы начали работать по Кёнигу. Противник тоже. По-моему, оба по мне сейчас настреливают. И Кёник, и Конго. Опять вешают у меня пожар. Ну, может, вот в этой ситуации, может, я и поторопился, чтобы использовать аварийку. Можно было немножко потерпеть. Но до хилки просто еще очень далеко. Добираем. Кёнига, но здесь, ну, почти фуловый Конга. чего у него там до полной прочности не хватает всего каких-то 10 тысяч. еще есть ракет в запасен. Ну, почти на 6 тысяч удаётся здесь, ну, просто уже решая рискнуть, развернуться перед носом у Конга. Успею, так успею, значит хорошо поживу Не успею, ну значит не судьба Я и так уже сделал для команды, наверное, больше, чем любой другой игрок Пожарная Опять тревога. получаю пожар На этот раз аварийка на КД Но зато до ремки остается всего там, да, было 15 секунд Вот опять неплохое попадание Урон уже 146, почти 147 тысяч Еще один пожар И тут союзный линкор добирает еще одного противника И мы остаемся уже 3 в 2 Собой. Совсем еще каких-то две минуты назад казалось, что все уже точно все потеряно, но нет, мы еще продолжаем сражаться. Здесь еще почти фуловый Нью-Йорк. Дает по мне зал ББшками, успеваю здесь довернуть, но все равно получаю там какое-то количество урона. поработала. Моя хилка 6855. Ну, вот урон уже 150. 152 попадания из ПМК, 4 пожара, но если мне память не изменяет, сейчас вот, ну, тут приходится сразу аварийку. Сколько там нанесено? Пожарами немного, что-то там около 10 тысяч, ну и плюс белого урона там. Ну, в общем, общий урон благодаря ПМК за двадцатку. Если мне память не изменяет. Непаладки устранены. Ну, под конец ПМК, конечно, уже не так. Работает, Но это благодаря тому, что все-таки орудие выводится из строя. И чем больше по тебе стреляли, тем меньше орудия у тебя работает в итоге. Вот здесь еще спасибо, конечно, союзникам. Без них в конце я уже один, естественно, ничего бы не сделал здесь вообще непонятно, как, куда полетели снаряды. Вроде целишься по ватер -линии, дабы попытаться нанести как можно больше урона поразить Сатадель. Вот про что я говорил. Революция, да, зашла с такой неожиданной, так сказать, стороны. Вот, минус еще один противник. Ну и забегая вперед уже. Потому что бой вот-вот закончится. По-моему, один зал остался. Ну, или два. Остается у меня 237 единиц прочности. Революция, мне кажется, зря вот так пошел в обход. Ей надо было вместе, да, вот по этому флангу, по левому идти, и давить. То есть, здесь произойдет взаимное уничтожение. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.